я приветствую вас на третьем дне нашего мы с вами марафона по фишечкам рекламы в instagram что я вам сегодня расскажу? Я вам сегодня расскажу разницу между рекламным кабинетом и бизнес-менеджером. Сегодня я вам расскажу, проведу вас по каким-то интересным функциям в рекламном кабинете. И я сегодня что еще сделаю? Это не было заявлено в курсе нашего марафона, но я вам сегодня проведу такой мастер-класс, покажу, как пошагово настраивается реклама в Instagram в рекламном кабинете. Но прежде чем вопрос, как попасть в рекламный кабинет, то есть я вам покажу, смотрите, вы заходите в свой профиль на Facebook, и с левой стороны вы там открываете, у вас есть вот такая вот функция «Адрес менеджер» или бизнес менеджер, если вам нужно попасть в бизнес менеджер, если по сути у вас таких вот функций нет, такой тоже может быть, то что вы делаете, вы по сути набираете wwwfacebookcom слэш и ads manager слэш, и он вам его откроет. По сути, он, вот по этой ссылке будет ваш рекламный кабинет если же вы нажмете, вот здесь вот есть такой у нас домик, я сейчас не буду нажимать его просто для того, чтобы он меня тогда перекинет во все бизнес менеджеры, которые у меня есть, чтобы не показывать а, и не сдавать своих клиентов, а, я не буду этого делать, а, кстати, вот здесь вот тоже, там, где вы видите компании, вот здесь вот если нажать, я тоже сейчас не буду открывать, потому что там тогда будет показано все доступы к, к главным кабинетам бизнес менеджерам, которые у вас есть, а, тоже не буду показывать, но там, а, я там буду, буду играться на рекламном кабинете пустом еще своего мужа. А, поэтому здесь можем посмотреть все, все как есть. По, фак, по факту функции абсолютно одинаковые. Вот так в чем же разница а, между рекламным кабинетом и бизнес-менеджером? А, смотрите, по сути, а, инструментов в бизнес-менеджере намного больше. А, и это инструмент, в принципе, предназначенный для бизнеса. И я сейчас буду вам говорить уже в реалиях того, что сейчас происходит с новыми обновлениями iOS 14, которые будут. да. То есть если еще, вот прямо сейчас еще в моменте, по сути даже я, не имея там как фирмы, бизнеса, домена и всего остального, я могу тоже настраивать рекламу в бизнес-менеджере, но я этого как бы не делаю, я рекламу пока что настраиваю через свой рекламный кабинет. Но как только вступят все обновления, по сути, бизнес-менеджеры будут выдаваться и ими пользоваться смогут только бизнесы. Что это значит, у вас должно быть оформлена Россия? Кстати, я в Латвии еще не слышала, но я слышала прецедент в России один, когда подтвердили компанию бизнес-менеджер на самозанятое лицо. Это прецедент один такой, вот я вот сейчас оформила на себя самозанятость пока что, и я попробую, смогу, если я смогу оформить, подтвердить бизнес-менеджер на самозанятое лицо на себя, то я обязательно вас, с вами поделюсь. Кстати, на будущее вы из этого канала не выходите, потому что я, в принципе, могу в будущем себе даю такое, честное слово, если какие-то что-то будет интересно выходить и захочется поделиться, я с вами буду и дальше делиться. Поэтому, если вы выйдете с этого канала, то вы такую возможность, возможно, потеряете, но это, конечно же, не обязательно. Так вот, если а, у меня получится подтвердить а, бизнес-менеджер на самозанятое лицо, я с вами обязательно этим поделюсь, этой информацией. А, в чем разница? Принципиально особой разницы нет. Но в будущем, а, по большому счету, если вы запускаете просто свою а, рекламку на Инстаграм, и вы не оформлены никаким образом, вы работаете в рекламном кабинете. Если у вас фирма, есть а, сайт а, и а, есть документы, оформленные на фирму, то вы подтверждаете себе бизнес-менеджер. В принципе, ну как бы там нюансов как бы, по функционалу еще есть, но по большому счету это то, что определяет вот в рамках нашего 2021 года бизнес-менеджер рекламного кабинета. Если вы фирма, бизнес-менеджер. Если у вас нет фирмы, работайте в рекламном кабинете. Вот по большому счету вот такие вот разницы. Итак, что мы будем сейчас делать, я вам пошагово расскажу и посмотрим, сколько времени занимает техническая настройка, когда ты знаешь, что ты делаешь, настройка в Инстаграм. Так, что мы делаем? Мы вот здесь, вот, вот это интерфейс рекламного кабинета. Да, То есть, что вы здесь видите, есть уровень компании, есть уровень группы объявлений, есть уровень объявлений. Через кнопку «Создать» Мы ее нажимаем, и начинается процесс создания рекламной кампании. Возможно, вы это видео захотите поставить на перемотку, но я не буду выключать видео. Вы будете вот смотреть со мной сейчас, как создает Facebook. Просто почему-то интернет плохой сегодня. На рекламу в Instagram мы настраиваем ее на цель-трафик. Цель-трафик. Здесь мы просто выбираем цель, мы нажимаем кнопку «Продолжить». Здесь мы попадаем на уровень компании. На уровне компании мы можем дать название компании. Название компании я даю по названию цели. Трафик. Ой. Траф в Instagram. Трафик в Instagram. Здесь мы больше ничего не выбираем. Мы нажимаем кнопочку «Далее». Мы попадаем на уровень группы объявлений. На уровне группы объявлений тоже может быть... Э, здесь мы можем дать название уровню группы объявлений. В основном, я говорю, это может быть название аудитории, на которую вы э, собираетесь показывать свою рекламу. Э, очень тормозит, я думаю, из-за того, что из-за программы, которая, которая пишет... Э, вот это вот может быть, потому что интернет вроде как хороший. Вы можете это видео смотреть на скорости какой-то побольше. То есть здесь мы говорим, я сейчас буду просто образно писать, мужчины, женщины, 18.55, образно. Здесь мы оставляем сайт, динамические креативы мы не включаем, здесь мы выбираем дневной бюджет дневной бюджет, мы выбираем 5 евро, с правой стороны мы сразу же видим охват, который Facebook нам даст на указанные деньги, то есть, смотрите, если 5 евро у меня охват 2005,8, если у меня будет 8 евро, вот меняется на 3,2, 9,2, вот, ну, примерно, чтобы вы понимали, и он сразу рассчитывает клики по ссылке, но здесь как бы это еще не до конца, то есть мы оставляем 5 евро, Здесь мы видим потенциальный охват. Потенциальный охват – это количество всех людей, которые есть в рекламном кабинете по указанной аудитории. Изначально он подтягивает нам Латвию, потому что рекламный кабинет принадлежит Латвии. Если вы рекламный кабинет настраиваете в России, он будет изначально подтягивать вашу страну. То есть мы настраиваем аудиторию. Здесь... Я оставляю, оставляю люди, живущие здесь, выбираю Латвию, я ничего не буду менять здесь. Так, какой у нас стоял возраст? 18,55, мужчины и женщины. Окей, так и оставим, 18, здесь меняем возраст. Пол мы оставляем любого пола. Детальный таргетинг я не буду сейчас выбирать, но, в принципе, здесь можно выбирать какие-то интересы. В Латвии в некоторых нишах можно использовать, в некоторых нишах даже не рекомендую, потому что у нас очень маленькая аудитория для таргета. Но это как бы тоже сейчас не буду обсуждать. Каждую нишу мы рассматриваем отдельно и в зависимости от цели, и в зависимости от посадочной выбираем или не выбираем указанные интересы. Здесь мы можем поставить языки, то есть мы можем здесь выбрать какой-то язык, предположим, только русский. И вот посмотрите, как поменяется сейчас. У меня стоя... не было языков, было 910 тысяч потенциальный охват вот здесь вот. Сейчас я поменяю русский язык, и он поменяется на 470. То есть видите, как бы больше, ну, в половину. А, то есть в Латвии вот русскоговорящих а, людей, то есть те, которые понимают русский язык, а, а, вот столько вот людей у нас. Далее... Мы можем здесь нажать кнопочку «Сохранить эту аудиторию», «Сохранить». Мы это сейчас не будем делать. Места размещения. Изначально по дефолту Facebook нам предлагает автоматические места размещения. Мы же нажимаем «Места размещения вручную». Почему мы так делаем? Потому что мы будем делать Instagram, рекламу вести на Instagram профиль, и реклама внутри Facebook на Instagram профиль нам не нужна, потому что это практически неэффективно. И вот здесь я, кстати, вам тоже еще скажу один момент по поводу, какие частые ошибки бывают у новичков или у так себе таргетологов, которые я вижу в чужих рекламных кабинетах, когда настраиваются рекламы на Инстаграм-профиль, и вот здесь вот на плейсментах оставляется Facebook. Это очень неэффективно, потому что на самом-то деле очень мало кто переходит из одной социальной сети в другую. То есть если вы рекламируете свой Инстаграм-профиль, то я вам рекомендую оставлять только инстаграм это будет более правильно, так скажем. Вот, тогда мы здесь убираем вот эти все три галочки, да, и в устройствах, вот здесь вот если навести, можно поставить изменить устройство, то есть, по сути, мобильное устройство или компьютер, то есть мы с ПК убираем галочку, потому что в основном Инстаграм это у нас приложение телефона, я думаю, что очень много людей пользуются только на телефоне, исключение, конечно же, я, но я таргетолог, я всегда Инстаграмом пользуюсь на десктопной версии, поэтому так, здесь слетели настройки, проверяем это всегда, да. то есть если вы поднимаетесь наверх, и менять какие-то э, настройки выше, потом все, что ниже, проверяется еще раз, потому что оно может слетать. Э, мы оставляем только здесь один Инстаграм, и сразу же посмотрите, как сильно, э, как сильно меняется аудитория. 230 тысяч человек сразу же. Э, да. И э, здесь у нас есть в Инстаграме есть два плейсмента, рекламы, лента и истории, два. То есть, по сути, э, если вы... Все задумали ä, правильно, и ä, у вас есть два разных макета адаптированные один под историю один под ленты, то выбирайте здесь два плейсмента. Если же у вас только макеты, только под историю, то здесь тоже мы ä, на лентах галочку убираем. И просто посмотрите, насколько сильно ä, у вас срезалась сейчас аудитория. Вы помните, было миллион сто человек? И если сейчас по настройкам Инстаграма рекламы в историях, вот такой вот охват у нас получается. 170 тысяч человек. Если вы его еще срежете, этот охват по интересам каким-то, то это будет вообще просто ни о чем. А охват, в принципе, вот этот, который приблизительно за результат оставляется, клики по ссылке тоже очень сильно режутся. Поэтому здесь, ну как бы, надо понимать, то есть если мы про Латвию говорим, то у нас такая вот маленькая аудитория. Здесь «Дальше» мы ничего «Далее» не меняем, а здесь мы нажимаем «Далее». Нажимаем «Далее». «Дальше». Здесь идет а, первым пунктом название объявления. То есть, по сути, если вы хотите, вы можете дать название «Макет номер один», «Макет номер два», «Макет номер три». А, или там, не знаю, «Зеленый макет», или какой-то «Красный макет», или еще какой-то там а, макет. Ну, давайте сделаем вот так. Все-таки пришлось кого-то посвятить мне. Ну, ладно. Uh, то есть uh, вот таким вот образом. Uh, название макета, далее идет идентификация компании. Здесь uh, внимательно, то есть у вас должны быть привязки к вашей Facebook-странице и вашему Instagram-аккаунту. Это обязательно. То есть смотрите, если вы запускаете рекламу, так еще такой лайфхак скажу вам, если вы запускаете рекламу на сайт, то по сути у вас реклама может идти просто от, от Facebook-страницы и привязка к Instagram-профилю у вас абсолютно не обязательно. Но если вы uh, рекламируете свой инстаграм-профиль, то у вас привязка к инстаграм-профилю просто обязательно, поэтому вы это обязательно должны проверить, чтобы у вас была привязка, а вот в этих двух окошечках были ваши привязанные соцсети. Далее здесь мы ничего не выбираем, здесь мы, мы выбираем одно выражение или изображение, или видео, и нажимаем добавить медиафайл, наверное, сейчас опять откроется что-то там мое запрещенное, нет ничего, то есть мы можем здесь нажать загрузить, ну да, это рекламный кабинет мужа, здесь мы нажимаем загрузить, открывается ваш, а вот я вот эту косметику, вот этот файлик как раз и сохраню, который я тут для Facebook страницы сохраняла. Вот мы эту картинку сохраним. Конечно же, это не ваша картинка, это ваш макет под определенные плейсменты созданные, да, с тезисами, все как надо, все вы тут там пишете, да. Мы здесь нажимаем далее. А, У нас было так, как у нас сторис, да, будет показываться. Ну, то есть видите, как, ну, я выбрала плохой макет, но сам, сама суть как бы здесь понятна. То есть вы картинку открываете, нажимаете здесь готово. У вас, конечно же Вертикально красивая картинка должна быть. А, вот. А, значит, что еще здесь скажу? В формате, когда мы говорим про сториз, видите, здесь вот с правой стороны а, про, можно прокрутить, и посмотреть, как будет выглядеть ваша рекламка. А, помним, да, про вот эти вот, а, про место, которое должно быть на макете свободно, вот здесь и внизу, да, потому что здесь кнопка подробнее, здесь логотип у нас. А, вот. Если у нас реклама в ленте, то мы сюда пишем, текст, и он в формате ленты подтягивается, ну, в формате сторис он подтягивается вот так вот, не очень красиво, да, в формате ленты, он подтягивается, ну, вот перед вашим макетом в текст, поэтому, ну, это такое место, куда вы пишете текст. И далее, что вы делаете, вы сюда ставите ссылку, что что я делаю, я просто, ну, можно, можно или Вручную набрать, да что ж такое там, или вручную вы можете спокойно а, набрать а, там Instagram. Что-то у меня сегодня вообще непонятно, что происходит. Компьютер очень тормозит, конечно. А, я сейчас не зайду сюда, потому что а, я в этом браузере не активирован. Да, я видео просто снимаю э, в хроме, обычно я пользуюсь другим браузером, э, поэтому я была неактивирована, я сохранила ссылочку на свой инстаграм. Вот в таком вот формате мы его э, и вставляем. А, вот, и видите краснота, вот этот треугольник красный, он пропал. То есть по большому счету прямая ссылка э, на Instagram ваш профиль, э, который вы вставляете. Здесь мы больше ничегошеньки не выбираем, и вот здесь у вас видно, что сейчас в черновике на ваше рекламное объявление находится, для того, чтобы его опубликовать, мы нажимаем вот эту кнопочку «Опубликовать», и рекламное объявление пойдет на модерацию. Я, конечно же, сейчас нажимать этого не буду, потому что это абсолютно ненужная реклама. Но, в принципе, все, сколько времени заняло-то, если бы еще компьютер, интернет не тормозил, то это вообще там 2 минуты времени. Вот так вот быстро, когда ты просто знаешь все, что нужно делать, можно настроить рекламу в Инстаграм. Конечно же, я здесь сейчас не объясняла каждую кнопку, значимость каждой кнопки, какие варианты и все так далее. Я ничего этого не объясняла, потому что, ну, я не буду спойлерить, конечно, вы знаете, что у меня есть инфопродукт. настройка даргетированной реклам рекламы в Инстаграм в которой пошагово все эти шаги точно так же прописаны, но там есть объяснения по поводу того, в каком случае, что мы выбираем, что значит каждая кнопка, более того, там есть большой блок по тому, как создавать аудитории, как смотреть пересечение аудитории, как оптимизировать, это самая главная реклама, да? это все есть в инфопродукте. Но касательно настройки рекламы, вот эти э, инструменты, они вот такие вот достаточно простые. Это я сейчас все закрою для того, чтобы э, ничего случайно там не отправиться на проверку. Да. По большому счету, вот так вот реклама. реклама мы переходим на уровень компании. Э, вот она сейчас стоит, была на уровне объявления. Э, ставим галочку, нажимаем э, мусорку и удаляем все, чтобы, не дай бог, э, никогда эту рекламу такую ненужную не, не опубликовать. И я вам сейчас покажу какие-то интересные полезные функции, которые вы можете видеть в рекламном кабинете. Смотрите, если мы перейдем, как я говорила, вот здесь вот можно найти, нажать вот на этот вот домик, и он вас тогда перекинет в. в библиотеку бизнес-менеджеров, так, наверное, правильно сказать. Но вот если мы нажимаем вот на эти вот 9 точечек, то мы открываем такое как своеобразное меню нашего рекламного кабинета. Я себя сейчас перенесу сюда немножко. И что мы здесь можем наблюдать? Значит, Events Manager – это все, что касается работы с сайтом. То есть через Events Manager мы настраиваем Facebook Pixel, мы настраиваем какие-то события на сайте. По сути, если у вас просто профиль в Инстаграме, вам туда даже не нужно. Далее, здесь, что вам может быть интересно, это аудитории. Аудитории тоже моя инструкция это есть. Здесь этот шаг технически проскочила когда можно создать аудиторию, когда целесообразно создать аудиторию, или же, что более важно, когда нужно собрать аудиторию вашего взаимодействия с вашим профилем и исключить ее из показа рекламы, которую вы запускаете на свой профиль. То есть это эффективно в том случае, потому что вы не должны, скорее всего, показывать рекламу в подписку уже существующим вашим подписчикам. То есть вы изначально собираете Ужас, как медленно все это грузится. Вы изначально собираете аудиторию своих подписчиков, так называемых, то есть это все, кто с вами каким-либо образом через Инстаграм взаимодействовали с вашим бизнес-профилем в Инстаграм, вы их собираете, и это получается так называемая аудитория взаимодействия с вашим профилем. Вот, и потом вы эту аудиторию удаляйте из тех, кому будете показывать рекламу. Вот здесь вот в аудиториях вы можете создать пользовательскую, похожую или сохраненные аудитории. Вот более подробно об этих аудиториях, о том, о том, как их создать технически, все есть в моем руководстве. Далее мы заходим в биллинг. Я его уже загрузила, чтобы не ждать. Здесь, конечно же, нет сейчас никаких транзакций, но потом, когда вы будете оплачивать счета, то вы в этом, вот зайдя в биллинг, вы сможете увидеть все счета, которые вам Facebook выставил, и вот здесь вот в этой вот статус платежа будет написано «Оплачено», сумма будет прописана, зайдя в этот счет, вы сможете увидеть, за какие рекламные кампании с вас снимали деньги, то есть все будет очень прозрачно, то есть там будет указано охват, там, скорее всего, рекламных кампаний, сколько она там крутилась, эта реклама, и сумма, сколько по каждой рекламной кампании вам Facebook выставил, сумма счета общая и статус платежа, то есть, в принципе, и способ оплаты, то есть вы можете выбрать там PayPal, скажем так, карта, есть еще какие-то, по-моему, кошельки, но, в принципе, для нас, мне кажется, это самое актуальное, PayPal и банковские карты. Вот, то есть это все находится в графе «биллинг». Далее мы идем проверять полезности. Следующий инструмент – качество аккаунта. Помните, я вам на Facebook-странице показывала, где посмотреть на Facebook-странице качество вашего аккаунта, вашей страницы в рекламном кабинете. Можно сделать то же самое, тоже можно посмотреть, Какие, есть ли у вас какие-то ограничения а, или нету каких-то ограничений а, на м, вашем рекламном аккаунте. И здесь а, можно посмотреть проблемы с аккаунтом, а, аккаунты Facebook а, или ваши бизнес-аккаунты. И я тут, а, конечно, начну всех <составить> своих а, клиентов а, палить, чего я не очень хочу делать, да, а, поэтому не буду. <составить> Оставим так. Далее, следующий инструмент, который я вам хотела показать, это, я вот здесь вот его покажу, это лимиты объявлений для страниц. Я сюда тоже не буду сейчас переходить, но я вам расскажу, потому что там откроются все доступы к рекламным страницам, которые я имею, и не хочу вам показывать это. Что здесь, вы должны понимать, сейчас не так давно приняли ограничение 250 рекламных, компаний, может быть, у одной страницы, ну, вот такое вот ограничение принял Facebook, чтобы не разбазаривались, наверное, рекламу много не делали или что, но это ограничение, каким можно образом обойти, ну, то, что обойти, то есть, может быть, со временем у вас, конечно же, будет перенасыщение, и вы будете много создавать рекламы, 250 рекламных компаний вам не хватит, Просто удаляйте старые, просто удаляйте старые, вот этот лимит, который 250 есть, если зайти в вот это вот окошко, лимит объявлений для страницы, он вам покажет все бизнес-страницы, которые есть в вашем владении и покажет, сколько на, каждом, на каждой странице есть действующих рекламных компаний и сколько осталось всего. 250 сейчас можно. И вот такой вот интересный инструмент, про который я недавно говорила в Stories, Audience Insights. Это инструмент на самом-то деле очень полезный в, для анализа, для анализа аудитории, так скажем, с которой вы хотите там взаимодействовать, да. То есть я вам показала, что разница информации в в рекламном кабинете она одна. Если же, ну здесь мы видим только информацию по Facebook, инстаграмных да, данных там не будет, то есть здесь пользователи Facebook, и они а, это реальные пользователи. То есть а, те пользователи, которые показываются в рекламном кабинете, а, они могут быть и неактивные, это могут быть пользователи, которые создали профили а, много лет назад или создали неправильные на одного человека, там, не знаю, по пять профилей. Он считает абсолютно-абсолютно абсолютно всех. А в данном инструменте вы видите активных пользователей. И это, в принципе, достаточно интересно а, в рамках а, изучения аудитории, чтобы вы понимали, а, какой, какой рынок вы можете, например, покрыть а, в Фейсбуке в Латвии. А, тоже так пробеж, пробегусь на самом-то деле, то есть вы здесь выбираете изначально, а, по дефолту стоит, видите, страна Соединенные Штаты, то есть вы страну здесь выбираете а, Латвию, Латвию, вот она здесь меняется, страна Латвия, да, выбирайте здесь пол, например, не знаю, там с 20 до 25, только женщины. Вот в Латвии активных пользователей где-то примерно 50-60 тысяч. Здесь можно тоже выбирать какие-то интересы, выбирать страницы, резать эту аудиторию и смотреть. То есть, по сути, здесь такая статистические данные. То есть здесь вот разбивка есть по возрасту, по возрасту здесь есть по семейному положению, по уровню образования. И вот здесь, вот, в принципе, можно интересные данные какие-то посмотреть по, по вашей аудитории, которую вы можете наблюдать. И еще что я бы хотела бы вам показать, если мы зайдем вот в настройки рекламных аккаунтов, то в этом, через через эту страницу, через этот инструмент, даже не знаю, как правильно сказать, можно настроить свои оплаты. То есть до тех пор, пока вы не заведете карту в рекламный кабинет, вам Facebook абсолютно не даст настраивать рекламу. Поэтому вот здесь, через вот это вот окошко, через настройку платежей, через настройку платежей вы можете вы можете ввести, добавить способ оплаты, и добавить номер карты своей, поменять валюту вашей, вашего рекламного аккаунта. Uh, ну, вот, вот такие вот как бы, функции, в принципе, сделать. То есть вот здесь вот заводится номер карты. То есть до тех пор, пока вы не завели карту, Facebook вам не даст uh, настроить рекламу. Более того, когда вы ее заведете, Facebook будет проверять эту карту, он сразу же автоматически снимет с нее 1 евро uh, и сразу же его вернет. То есть он просто проверит, активно ли эта карта или нет. И что я вам хочу сказать в отношении Facebook и uh, каких-то там uh, плат – никогда не э, добавляйте карту, на которую у вас, э, не, бывает ситуация, что нет денег, потому что Facebook списывает деньги автоматически сам э, по достижению порога биллинга или вы указанные э, даты, когда он снимает оплаты, поэтому если у вас случится ситуация, э, тем более не один раз, а несколько раз, когда придет время снимать платеж, а у вас кар... на карте денег не будет, Фейсбуку такой не нравится, с Фейсбуком лучше на такие темы не шутить, а, и к этому относиться достаточно, а, ну, так, трепетно. Вот, а, я думаю, что мы сегодня будем с вами заканчивать, а, я надеюсь, что я вам рассказала что-то полезное, что вы узнали какую-то интересную для себя информацию, а, еще раз напомню, что более а, детально и... Более подробно описание по всем техническим настройкам, которые нужны вам в рекламных функциях Фейсбука для того, чтобы настроить рекламу в Инстаграм, есть в моем руководстве, которое я вам, конечно же, с радостью пред предложу. И мы закончили наш марафон, спасибо вам за участие, спасибо за то, что вы были со мной, я надеюсь, вам было очень полезно, и в следующем видео я сниму мое вам предложение по окончанию данного марафона.